Машинная штукатурка стен в коттеджах Василий и Дмитрий построили дома по соседству Василий по объявлению нашел штукатуров и был сильно огорчен сроками и качеством работ. А Дмитрий обратился к профессионалам в компанию «Штукатур-96». Они справились всего за четыре дня и не пришлось дополнительно шпаклевать стены, потому что используется метод нанесения штукатурки на стены машинным способом. А это высокое качество результата. Три раза быстрее, в два раза дешевле штукатурки вручную. Работа по договору с гарантией. Бесплатный выезд замерщика и расчет сметы в день обращения. Анимационные ролики Line and Space. Современный метод продвижения бизнеса.